приветствую вас дорогие друзья меня зовут Алла Вишневецкая и это обзор общих астрологических тенденций для знака Близнецы на июль 2021 года нас ожидает очень интересный и достаточно легкий летний месяц в первую очередь затмения уже остались позади и правда вот некоторые моменты которые по затмениям только зарождались начнут проигрываться в июле месяце, но это будет достаточно легко по сравнению с предыдущим месяцем в эмоциональном плане. К тому же Меркурий, правитель вашего знака, движется на хорошей скорости, поэтому все ваши дела будут продвигаться также достаточно быстро. Все задуманное будет быстро воплощаться. Изюминкой этого месяца является то, что Венера и Марс будут двигаться вместе в знаке Лев. Они представляют прекрасный тандем в вашем третьем доме. Поэтому июль — это месяц, когда вы склонны чем-то увлечься, заинтересоваться. Это прекрасный месяц для того, чтобы путешествовать, обучаться, для того, чтобы больше общаться. И что самое главное, что это общение будет приносить хороший результат. Обучение будет также открывать перед вами новые двери. Поэтому, пожалуйте, главный девиз этого месяца — это развитие. С 1 по 5 число Марс будет в оппозиции к Сатурну и в квадратуре к Урану. Это тот промежуток месяца, когда очень важно все планировать и полезно потрудиться. Хотя могут возникать постоянные факторы, отвлекающие факторы, которые выбивают даже из колеи порою, но важно все равно какой-то вот обязательный минимум работы выполнить, так как все-таки это поможет вам более свободно себя ощущать в дальнейшем. 5 числа Солнце будет делать секстиль к Урану, и этот день может принести новые идеи, связанные с заработком, это могут быть неожиданные финансовые предложения. В целом расходы тоже могут возникать в этот день, причем не запланированные. 6 числа Меркурий будет делать квадратуру к Нептуну. Это аспект, который будто бы будет подталкивать вас, принять важные решения, связанные с работой, карьерой, вашей дальнейшей деятельностью. Но в целом сама особенность аспекта, то, что взаимодействует Меркурий с Нептуном, это не совсем подходящий вариант для окончательных решений. Поэтому, скажем так, в этот день не стоит обольщаться. Даже если вам кажется, что вы уже на том этапе, когда можете оценивать ситуацию, видите ее такой, какая она есть, это не так. Этот день может принести заблуждение, поэтому не стоит ставить точку в каких-то вопросах, так как она все равно со временем превратится в запятую. 7-8 числа Венера будет в напряженных аспектах к Сатурну и Урану. И в связи с этим эмоциональное состояние может желать лучшего в эти дни. И так как аспекты направлены на ваш третий дом, общение и поездок, то лучше не планировать поездки на эти даты, а также не стоит важные переговоры планировать на это время. И в целом нужно понимать, что финансовые вопросы также не будут приносить должного результата, поэтому день подходит для такой рутинной, привычной деятельности. 10 числа будет Новолуние в знаке Рак. Это очень важная лунация, так как она происходит после затмения. И э, действительно будет возможность осуществлять потихоньку то, что вы себе запланировали в предыдущем месяце. То, что казалось перспективой, это уже потихоньку начнет встраиваться в вашу жизнь. И новолуние происходит в вашем финансовом секторе, поэтому целый ряд ваших решений будет связан именно с деньгами, с заработком, с финансами. Это может быть связано с покупками, продажами, доходами, расходами. И так как новолуние в знаке рак, то вы можете, скажем так, принимать эти решения внутри вашей семьи, то есть не только вы будете влиять на эти решения, но и те, кто вам дорог, близок. Также знак РАК может указывать на то, что решения могут приниматься на эмоциях, поэтому вы будете склонны, например, проводить сделку с теми, кому доверяете, кто вызывает доверие, либо с, работать, сотрудничать с теми людьми, кто э, вам приятен. С 11 по 28 число правитель вашего знака Меркурий находится э, в знаке рак в вашем финансовом секторе. И это говорит о том, что интуиция в это время работает очень хорошо. И вы вот прям чувствуете, э, какие вот моменты могут помочь вам заработать, в какие истории не стоит ввязываться. Главное — прислушиваться к этой интуиции, что тоже немаловажно. Плюс это время, когда вы можете покупать что-то для дома. В этот период вы можете помогать, например, кому-то из членов вашей семьи в работе. 12 числа будет очень хороший аспект от Меркурия к Юпитеру. И в целом это аспект удачи в финансовых делах, в работе. И... Это может быть даже премия, надбавка к вашему основному доходу. Поэтому в целом этот день подходит и для переговоров на эту тему в том числе. 13 числа будет тот самый аспект, о котором я рассказывала в начале видео, соединение Марса и Венеры. Хотя это соединение будет ощущаться весь месяц, но 13 числа, будет точное соединение этих планет в вашем третьем доме, который отвечает за поездки, общение, те темы, которые максимально близки вашему знаку. Поэтому можно сказать, что этот месяц будет предоставлять вам возможности для развития. И это месяц, когда вам будет интересно наблюдать за чем-то, за, чем за кем-то. Вы будете искать информацию, вы будете... Много обсуждать какую-то тему. То есть, в целом, вот очень оживленный период вас ожидает. Кстати, аспект также располагает кто-то знакомством, интересному общению. Это может быть знакомство как личного, так и делового характера. 17 числа будет оппозиция Солнца и Плутона на вашей финансовой оси. И этот аспект может создавать э, трудности в принятии финансовых решений, либо даже какой-то момент давления, необходимость выплатить какую-то сумму. И к тому же этот аспект может давать незапланированные крупные расходы. Поэтому лучше воздержаться в этот день от запланированных покупок, и перенести их на другой, более благоприятный день. 18 числа Лилит переходит в ваш знак на 9 месяцев. Лилит — это не планета, это фиктивная точка. И она прекрасно показывает теневую сторону нашей личности, то, что мы боимся, в чем мы не уверены. И зачастую Лилит может провоцировать какие-то страхи. И важно это все в себе не культивировать. Важно, чтобы вы отслеживали свои реакции. И, скажем так, если вы будете подпитывать свои страхи, то они будут становиться большими, и потом будут даже влиять на ваши решения, и из-за этого могут возникать ошибки в вашей жизни. Поэтому на самом деле вот такая психологическая работа над собой — будет неотъемлемой частью в ближайших несколько месяцев, но в то же время у вас будет возможность избавиться от ложных убеждений, которые мешают вам расти и развиваться. Поэтому однозначно в этом периоде есть огромный плюс для вашего развития. 20 числа Меркурий будет делать секстиль к Урану. Этот день может принести неожиданные финансовые решения, Опять-таки, незапланированные траты. Но в целом аспект благоприятный, особенно для тех людей, чья деятельность связана с интернетом. 22 числа Солнце переходит на месяц влево, Лев, Ваш Третий Дом. И в этот же день Венера тоже меняет знак и переходит в Деву по 16 сентября. Этот день будет неплохим. Но обычно, когда сразу две планеты меняют знак в один и тот же день, это создает дисбаланс, энергия нестабильна в этот день. Поэтому мы можем ощущать, что наше настроение меняется быстро, что планы срываются. Поэтому не стоит многого ожидать от этого дня, не стоит планировать важные встречи, но в то же время сам по себе день неплохой, просто происходит перестройка. Как я уже сказала ранее, Венера до 16 августа будет в знаке Дева. Это ваш четвертый сектор, и она будет оказывать благоприятное воздействие на атмосферу внутри вашей семьи. Это хороший период для того, чтобы больше времени уделять тем, кто вам дорог. И по сути, Венера — планета пассивная, поэтому э, она не только обозначает то, что вы будете дарить любовь, но она показывает также и ваши ожидания, что вы будете нуждаться в поддержке вашей семьи и э, больше, чем обычно, будете вот, стремиться к тому, чтобы м, сохранять со всеми хорошие отношения. 24 числа будет полнолуние в Водолее в вашем девятом доме. Водолей, как известно, знак будущего. И э, по Водолею очень важно понимать, что же будет дальше. Эти мысли могут вас беспокоить в этот период. Вы можете начать интересоваться политикой, э, теми тенденциями, которые в мире возникают. Э, это неудивительно, так как э, полнолуние будет в вашем девятом доме. И вы можете обнаружить, что назрели какие-то бумажные дела, которые нужно решать. Но Девятый дом — это также дом авторитета, поэтому конец месяца очень хороший для вас в карьерном плане. Вы можете увидеть результаты своей работы, получить признание своих заслуг. И особенность этого полнолуния в том, что для вас будет не настолько важно, что происходит сейчас, как то, что будет дальше, как сегодняшние события повлияют на ваше будущее, Поэтому очень важно планировать. И к тому же в День Полнолуния будет благоприятный аспект между Меркурием и Нептуном. Это всегда э, доля фантазии. И э, поэтому нужно оставлять место для мечты, для того, чтобы представить как минимум э, то, к чему вы стремитесь, ваши планы, э, ваш, вашу картинку будущего на ближайшее время. 25 числа опять будет оппозиция на вашей финансовой оси. Меркурий будет конфликтовать с Плутоном, поэтому день может принести расходы, переживания по поводу финансов, Лучше не планировать дела, которые связаны с банками на этот день. 28 числа Юпитер выходит из знака Рыбы обратно в Водолей и будет в нем находиться до конца года, до 29 декабря. И он будет находиться в вашем девятом секторе все это время. Поэтому это прекрасный период для того, чтобы работать на свой авторитет, для того, чтобы обучаться, открывать для себя новые возможности в плане развития. Обязательно стремитесь к тому, чтобы получить повышение, чтобы расширить вообще свое видение даже. Поэтому Питер 9 дает смелость хотеть большего, стремиться к большему. И важно, чтобы вы внутренне себе это разрешили и позволили скажем так, видеть большие перспективы, чем до этого. По сути, в этом главная задача Юпитера на ближайшие несколько месяцев — показать вам, что есть разнообразие вариантов. И поэтому вы можете что-то менять в этот период, если увидите лучшие предложения. Особенно это касается работы. 29 числа Марс переходит в Деву по 15 сентября, ваш четвертый сектор. И это указывает на вашу активность, связанную с темой недвижимости, с темой семьи тоже. Это может часто говорить о возможности работать на дому. Но в целом по четвертому дому не только... Дом проходит, иногда это офис, основное рабочее место, и в таком случае это может указывать на то, что вы будете много работать, будете буквально пропадать на работе. Но все же, пока вот Венера, Марс находятся в деле, это действительно хорошее время для того, чтобы все разложить по полочкам, прекрасно спланировать рабочий процесс и даже выполнить ту часть работы, которая позволит потом уже до конца 2021 года ощущать некое расслабление и спокойствие за то, что вот фундамент заложен хороший. Поэтому действительно есть смысл постараться и сделать максимум за это время. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Желаю вам всего хорошего. Будем с вами на связи. Пока-пока.